Друзья, всем привет! С вами ведущий канала Изи Трейдинг Асситров Григорий. Я спешу вам сообщить, что времена меняются, на рынке также происходят глобальные изменения, которые мы видим в котировках цены акций и цены нефти. Поэтому нам, как инвесторам, необходимо сегодня четко понимать, в какие инструменты мы можем инвестировать прямо сейчас. И это связано также с изменениями в налоговой системе, которые грядут в этом году. Поэтому приглашаю вас на свое обучение. Ссылка здесь есть. Присоединяйтесь, буду рад всех видеть.